поднимаешься туда, на вершину, не думаешь ни о чем, кроме каждого шага. Как же это тяжело дается. Жара невероятная, ступенька за ступенькой. Думаешь только об этом, как это тяжело. Но когда оказываешься там, на вершине, невероятное ощущение полета. Свободы абсолютной. Я над всем этим миром, над этим морем. И то же самое с ораторским искусством. Когда на первые занятия приходят участники нашего курса, многие говорят, что испытывают только страх. Страх, неуверенно в себе сжимаются перед аудиторией, нужно подготовить какой-то непонятный текст, нужно перед остальными выступить. Это невероятно страшно. И думаешь тоже о каждом шаге. Вот упражнение, еще одно, опять выступление, опять упражнение. Но, когда завершается курс, и об этом чаще всего говорят выпускники, ощущение вот то же самое, ощущение невероятной свободы, ощущение полета, когда ты не боишься когда ты чувствуешь, что ты свободно общаешься со своей аудиторией.